Assalamu алейкум, езжи, с вами Гемувер, и сегодня в этом видео я хочу вам рассказать о семи вещах, которые делают нубы в GTA 5. Еще я хочу извиниться перед вами за то, что у меня сейчас редко стали выходить видосики. Это связано с тем, что у меня сбит режим и немного попала мотивация что-либо делать. Так что подписывайтесь на канал, если не были подписаны, и ставьте лайк. 12 лайков, и, думаю, выйдет новое видео. А мы начинаем. Погнали! Первое это одежда. Вы, наверное, замечали, что многие начинающие игроки, в скобочках нубы, играют на стоковой одежде. Сейчас я вам покажу, какие самые основные категории из этих вещей они выбирают. В основном они выбирают обычные костюмы, потом, возможно, уличные. И некоторые индивидуумы одевают нижнее белье. Ну это нормально, это ж ГТА. Друзья, я тут присмотрел себе костюмчик, да, можете его оценить. Лайк вы за него, дизлайк вы против него. Или же напишите что-нибудь в комментарии. И следующий это так называемый пассивный убийца. Я много раз замечал, что начинающие игроки убивают таким способом, выходят из пассивного режима и убивают. Ну я думаю, здесь все понятно и ничего объяснять не нужно. А мы идем дальше. Многие начинающие игроки, если им хочется постреляться, они подлавливают игроков в магазинах. А то есть, они дождаются момента, пока жертва выйдет из магазина, и они ее убивают. Или вовсе они могут зайти в магазин с РПГ, или бомбой, или пучкой, и взорвать все к чертям. Да и меня подлавливали на этом, так что это реально рабочая схема для нубов. Ну и здесь все понятно, и ничего объяснять не нужно. Друг, да-да, именно ты, смотрящий по ту сторону экрана, ты по-любому можешь вспомнить моменты, как ты играл с чуваками, у которых были дробовики, потому что в большинстве случаев начинающие игроки играют с дробовиками, вот подобное этому. Турмовой дробовик это нормальный, а вот помповый, это уже другой разговор. Друзья, а с каким именно вы дробовиком играете? Напишите в комментарии. А мы идем дальше. Вот что сейчас я вам расскажу, вот за это мне возможно могут поставить дизлайков. Потому что многие начинающие игроки, Аканубы, используют скрытый радар. Ну, иногда используют. А есть такие игроки, как Трухарды, это уже чисто пвпшники. И они тоже используют скрытый радар. Но сегодня у нас видео про нубов, и трухардов мы затрагивать не будем. Но я скажу одно, что у трухардов все работает немного по-другому. Если вы хотите, то я могу сделать о них видосик, что они делают, какие они фишки используют, и какая у них тактика игры. Так что пишите в комментарии, стоит ли мне это делать. Вы, наверное, сталкивались с такими игроками, которые играют без стрейфа. Но вы, наверное, зададитесь вопросом, а что же такое стрейф? Стрейф это движение вправо или влево, и этот стрейф уменьшает точность попадания в вас. Ну или проще говоря, противнику будет сложнее попасть в вас, если вы двигаетесь со стрейфом. А вот начинающие игроки этим пренебрегают и не используют стрейф, они просто стоят на месте, или могут чуть-чуть отойти вправо или влево, но в основном они стоят, и там очень легко по ним попасть, и из-за этого они умирают быстро. И я могу вам порекомендовать играть со стрейфом. Ну и последняя вещь на сегодня, я ее назвал попался не убежишь. Многие начинающие игроки, я в этом видео, наверное, очень много раз сказал слово начинающие. Ну ладно. Начинающие игроки убивают других игроков. Ну и в общем-то и все. Но если вы все-таки попались под колеса машина другого игрока, то вероятность выжить очень мала, потому что они будут давить, давить, давить, просто не будут давать вам вставать. И в конце концов вы умрете. А он будет рад, типа, О, я убил. И так далее. Но если вам все-таки удалось встать, то берите RPG и стреляйте себе под ноги. Ну, в общем-то, дорогие друзья, на этом все. Сегодня у нас было 7 вещей, которые делают Нубы в GTA V. Я думаю, вам понравилось это видео, и вы напишите позитивный комментарий, или же наоборот отрицательный, мол, что ты сделал, что это за фигня. Ну, в общем-то, подписывайтесь на канал, если не были подписаны, и ставьте лайки. И напомню, 12 лайков, и выйдет новое видео. Всем goodbye.